ананасовая формочка. Вот как делается. А вы как думали? Вручную нет? Вот так. Режем, режем, режем, режем, режем, режем, режем, а режем. Аккуратненько, как получается. Но мне почему-то нравятся вот те странички, не очень аккуратные. Яйцо в блюцо. И получается голубцо. Нифига, теперь это яичко голубое. Я ничего не имею против. Вот! Дымок, я сегодня как дым И у меня такое платье, оно такое дымное Какая-то опять секта просто жесткая Но я надеюсь, что это футболисты какие-нибудь Это мы собираем таким образом чай Как хорошо, что я видеоблогер, а не сборщик чая Прикиньте меня, ну конечно, я бы, наверное, классная была сборщица чая А что, на природе Стоишь себе, дерешь чаек, потом пьешь его Нормально как это тонко. О, полетели, полетели, полетели. Полетели. Берем вот так, вот эдак. Потом вот сяк. Потом вот так вот. О, как ровненько. Угу. Ой-ой-ой, как это быстро и как это аккуратно! Я бы точно заехала куда-нибудь. Мы наливаем вот в эти вот буковки вот такие штучки, а потом в них можно будет использовать их в качестве полезности. Капец, как оно так наливает разной краской с одной э, как бы, канистрочки. Капец, тига, они ее размотали. О, я никогда так не бегала по снегу, надо попробовать. Блин, а потом бы я прошла по этой дорожке, это было бы классно. Ой, это десерт, но это было понятно. Ммм, какой вкусный. Тан, тан, тан, тан, тан, тан. Смотрите, как раскрывается. Это, представляете, да, в спальне. Вот так вот ты лежишь, и вот так вот у тебя. Я бы с удовольствием. А это бабл чай. Бабл чай, он с таких разновидностей бывает многообразных, что даже не угадаешь, с чем он. Это воск. Ну, это парафинотерапия для рук. Такая делается в салонах. Но я бы не советовала вам это делать, потому что это парафин, в него окунается миллиард рук. Это кайсия процедура. Это сыр. А -а -а. Ням, просто ням. Как это они так очищают? И почему они пятку не сдирают? Это специальный нож для пяток. Обалдеть, вы прикиньте, вы так смотрите на пятку, она у вас такая почищенная, как картофель. Торчат такие... Ожметки. А! Это, конечно, мерзко-мерзко. О май гад! О май гад! Как так? То есть, когда она, она обычная, но когда идет дождь, она превращается в супергеройскую машину. Как это круто! Это же Мэджик! о Как так? Это пиво? Как так? Как так? Я не понимаю. А там что, внутри донышко есть, которое снимается, а потом наливается? Бам-бам-бам-бам! Эй, ты не открыл крышку, мы видели! Открыл, молодец, исправил ситуацию. О, как будто огромные чебуреки, но только круглые. Смотрите, как они их жарят. Как вообще? О, да, клубничка. Ледик, спрайт И еще какая-то штука Это, наверное, очень вкусно Это отличный безалкогольный коктейль Специально для меня Обожаю безалкогольные коктейли Как красиво Паровоз, паровоз О, рулон снега Вау Вау, вау, вау, вау, Так, это когда они хотели, чтобы весна пришла поскорее, они начали просто утрамбовывать снег. В рулоны и вывозить из страны. Это какое твое хобби? А я вышиваю на апельсине. А твое? А я вышиваю на носках. А твое? Это что? А? А? Это что-то. в аду наливаем... Песок. И потом вот так вот роем, роем, роем, роем, роем, роем. роем. И получаем маленький такой островочек сушей суши, в пустыне. Ммм, как тебе не страшно вырезать такое количество ткани? Тебе правда не страшно? Просто одно движение не туда, и ты запортачил огромную партию. Ой, ты моя маленькая. Ой, ты моя хорошая. Ой, ой, ой, ой, ой, ой. Такая угарная. Вообще... Мы вот так вот, вот распускаем. Красиво-то как! Красиво! Зачем эта форма? Знаю, для бровей есть всякие вот такие приспособления. Ну но а для ногтя-то что? Мамочка, это, наверное, больно. Видимо, врос ноготь. А зачем они так с ним? Это же, наверное, больно! а <связываться> Это что, чехлы? Не могу разглядеть. Что так быстро? все мелькает, мелькает, мелькает, мелькает, мелькает, мелькает, мелькает, мелькает. Ауч. Мы вот так вот нас вот так вот это режем, вот так вот тут его обдираем, вот так вот вот так вот делаем и делаем. А это кто? Попугай? Попугай, попугай, дома не гуляй. <связываться> Как оно? Как оно, как оно? О, круглый стол, это офигенно. Но мне больше нравится круглый вот этот, не круглый дом, Это дом мне нравится. Вот дом вот этот офигенный. Я бы тут жила. Даже без этого стола. Ой, это то же самое, что с машиной тогда было. Как они это делают? При... Блин, как? Как? Я хотела бы, чтобы у меня была такая тачка. Это где? Это, наверное... Не знаю, наверное, в Гонконге, может, в Сингапуре, а может быть где-то там, где-то там, не у нас, короче. О да, это вкусно, это очень-очень-очень вкусно. Что мы там делаем? Все смыли, все чисто, так. Вот мне нравятся вот эти ритуалы заваривания чаев. Я чайман и кофеман, поэтому я люблю, когда все вот... Красивые кружечки, красивые ложечки, чай какой-нибудь хороший, дорогой, необычный. Чтобы я вот это вот все сыпала. Потом туда добавить имбиря или апельсинчика, или клубничку. Я такая вся джин-джин-джин. Fire! Капец, она выдает. Как она так сделала? Это очень позитивно. Это очень позитивно, реально. Такие прыгают. Наливаем. Наливаем. Ой. Закрываем. 24 часа. Ого! Да не может быть! Проведите такой эксперимент. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, сработает или нет. Как может растворить скорлупу Кока-Кола? Разве? М -м -м -м -м -м -м. Кусаешь, у тебя все это вытекает, это такой... Кайфовенько. В любом случае это кайфовенько. Во, как надо завивать кудри. На него собрались столько людей посмотреть. Бам! Он падает прям на копчик прокатывается еще. Вы видали такой трюк? А вот эта женщина очень сильная. Очень очень. Оу! Капец, тяжести какие то таскает. До свидания. Наш компьютерный класс закрывается. Совещание закончено. Пипец, как в самолете в каком-то.